Здравствуйте! В этом уроке изменим скорость фрагмента клипа. Для этого разрежьте клип в том месте, где вы хотите увеличить скорость воспроизведения. Затем щелкните по нему правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите раздел ⁇ Добавить видеоэффект ⁇ пункт ⁇ Скорость ⁇ При помощи регулятора скорость вы можете увеличить или уменьшить скорость воспроизведения клипа. Передвиньте его немного вправо. Сдвиньте конечную часть клипа, чтобы не было промежутков, и просмотрите результат. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.